человек хочет в этом помещении. И вот это самое главное, это э, либо ему показать, что нужно, либо услышать, что он хочет. Дело в том, что во внутренних помещениях далеко не всегда есть необходимость смотреть углы, да, как мы про это говорили. Поэтому э, давайте сразу. В внутреннее помещение, человек говорит, мне нужен угол 90 градусов. Вот, вот у меня внутреннее помещение, прямой угол, мне нужен угол 90 градусов. Давайте разберемся, что мы получаем и что мы теряем при различных углах обзора. Да? И насколько нам реально нужен угол там, 90 градусов или он не нужен. Во-первых, по поводу угла 90 градусов. Чтобы достичь угла 90 градусов, люди сразу же говорят, все, это объектив 2.8. Самая популярная задача последних, последнего года. В 2016 году начался спрос. Дикий спрос. Бум просто. Дайте нам объективы 2,8 мм. Каждый второй говорит, нужен объектив 2,8 мм. Зачем? Matrix, 4, 4. Зачем? Широкий угол. Широкий угол. Ну хорошо, давайте разбираться, от чего зависит угол обзора. Да? Угол обзора, мы формулу помним, да? там, там тангенсы, вот, естественно, помним наизусть. Вот, э -э там есть два параметра. Это ширина сенсора и угол фокусное расстояние. Соответственно, угол обзора зависит... Не только от фокусного расстояния, но и от ширины сенсора. Ну так вот, у нас в типичные значения, я просто напишу, чтобы мы уже не возвращались к этому. А, давайте так. Чет, четверть дюйма. Пусть будет этот три дюйма, а, 2 3 дюйма. 2,8, 3,6. Ну так. 2,8 четверть дюйма даст... Так, 3,6 от дюйма даст 55 градусов. 3,6 3 треть дюйма даст, пусть будет 70 градусов. Я округляю до целого, ну до круглого, чтобы было понятнее. 2,8, ну вот в идеале, конечно, может быть она даст, да не даст, 60 градусов. Хотел сказать 65, не даст на 65 градусов. Да, 63, 62, до, до круглого пусть бы 60. Ну ладно, некрасиво, 62. Некрасиво так принижать, старание коллег. 2,8 3 дюйма даст 80. Ну, больше, 83-84, там, кругло. И тут мы смотрим буклеты. И через один буклет мы видим вот такой угол. Мы видим, во-первых, очень часто 90 градусов. Где угол? 90 градусов. Угол обзора видеокамеры. У многих производителей стоит. А еще чаще, в последнее время, мы замечаем 120 градусов. Вот на прошлой неделе с коллегами общались в Ростове, и мне рассказали, не то что тайну, а они сказали, почему, откуда взялся 120. Они сказали, что они высчитали этот диагональный угол. Мне кажется, глупый вопрос. Вот нам диагональный угол обзора камеры, зачем нужен? Мне сложно это понять, мне сложно это понять, но по факту, а, хотя, вот честно, я взял сенсор 3, 3 дюйма, взял 2,8 миллиметра, посчитал именно значение диагонали, и я не получил сюда градусов. Вот, я получил там около 110. Я не знаю, откуда взялся этот угол. Я понимаю, что это профанация, я понимаю, что это маркетинг очень сильный. Вопрос стоит, а, а зачем нужно 2,8? А зачем нужно вот эти вот, да, 80 градусов? Внутреннее помещение. Внутреннее помещение. Чем характеризуется? Это угол 90 градусов? Да, квадрат, вот. А приори мы хотим 90 градусов. Да, давайте вспомним, что, конечно, у нас камера стоит на высоте, и угол больше будет, чем, э, ну вот, у нас чем, чем там 60 градусов, да, 3,6 3 дюйма, чем 70. Если мы камеру повесим на 104 метра, то он будет там около 80 градусов. Плюс-минус. Он закроет вам вот такой кусок. Ну, например. Ну, даже вот так. Вот. У нас остается вопрос по вот этой зоне. Суммарно вот эта зона, суммарно, она будет занимать здесь 5 градусов, здесь 5 градусов. Вот этот вопрос. Она нужна? Это не металлический вопрос. Это на каждом конкретном объекте должен ответить на этот вопрос. Да? Нужна эта зона или не нужна? Вот. В зависимости от камеры расположена, там... Нет, ну вот ну, в углу. Допустим, нет, вы, в, углу вы, по неважно, в углу мы поставили. Неважно, в углу поставили камеру, если просто я к тому, что если использовать не 2, вот не, не, не 2.8 мм, да? Не 2.8 мм, 3 дюйма, а использовать 3,6 мм. Вот. Но я к чему сейчас веду? На самом деле, дело не только в углу. Я сейчас постараюсь я сейчас покажу вам одно, одно тестирование, где. Вы увидите корреляцию между углом обзора и детализацией. Да? И э, вы поймете, о чем я говорю. Дело в том, что объясните мне, почему в прошлом году про объективы 2.8 никто не спрашивал. Было много аналоговых камер, раньше всего была одна треть матрицы. Сейчас без аминей меняешь аналоговую на эту, при том же угле мы видим гораздо лучше, чем раньше. Мы видим да, гораздо да. утром, хуже, а, мы знаешь, видим четверть -то дюйма. То вы, а, и, и получается, дайте мне четверть дюйма 2,8, так? Да, да. Вопрос. А почему не взять... А, что потому что да, Потому что же деньги, да? Конечно. А, а... хорошо. Почему не взять треть дюйма 3,6... Ну, однерку. Аднрку, 3 дюйма. Они, нет, они есть в наличии, конечно, они существуют, но их может даже подороже, их меньше. Ну хорошо, хорошо. 2.8, дюйма, ну, может быть. На самом деле, э, единственный производитель, который может себе позволить вот этот вот даром, да, это Хиквижн. Это единственный производитель в мире, который может сдел сделать даром, как бы, 3.6 по той же самой цене, как 2.8. Ни один другой производитель сделать не может, потому что. Это, это где-то идет, человек просто, ну, просто в минусе торгует, потому что объективы 2.8 у меня априори дороже. У них себестоимость выше. Тем не менее, хайбач, они продают, пишут, что одна четверть матрица, а вот там очень интересные, из практики. А, гораздо шире. Нет, ну, смотрите. Нарушение догонов кирики. <существует> Лучшее решение. Они даже для своих партнеров не открывают, сочетают, что вы на этой платформе. Но, когда идет очень серьезный э, демпинг, очень серьезное снижение цен, это не снижение маржинальности, это уход на другую платформу. И то, что в характеристиках остаются те же самые, но так как модели нигде не написано сенсоров, то вы не знаете, что она меняется. На самом деле, платформа может есть вероятность, скорее всего так и есть, но чудес не бывает, да? Платформа, скорее всего, меняется. Что там за новый сенсор, какие там углы, да, это сложно сказать. Вот. Поэтому, когда мы говорим про практику, а мы сейчас только говорим про практику, я не исключаю, что, может быть, стало шире угол. Но меня другой вопрос интересует. Меня интересует, чтобы вы прекрасно понимали зависимость между детализацией и углом обзора. Почему я настаиваю на этом? Потому что в следующем году мы с вами вступим в эпоху эконом-сегмента рыбьего глаза. В этом году на выставке было продемонстрировано просто огромное количество дешевых камер рыбий глаз и в IP и в HD и во всех остальных форматах. Поэтому с учетом новогодних праздников в России, с учетом новогодних праздников в Китае в конце января, я думаю, где-то начиная с апреля мы будем наблюдать очень серьезные приросты приходы рыбьего глаза недорогого. Вот. Этот рыбий глаз будет называться виртуальная реальность. VR-камера очень красиво звучит. Вот, опять же, китайская новость, они все это дело э, таким, таким образом маркетингом нас склоняют к этому. Но давайте, э, чтобы мы понимали последствия, да? Просто тестирование. Так, где у нас это? Так, тестирование. Одна мегапиксельных камер. Четверть дюйма 3,6 мм. 3 дюйма 3,6 мм. И самая широкая 3 дюйма 2,8 мм. Вот это к вопросу, а дайте мне 90 градусов, да? отдайте дайте мне 2,8. Итак, э -э наша сцена. Сцена для тестирования. В данном случае 4 дюйма 3,6 мм. Сцена 3 дюйма 3,6 мм. И 3 дюйма 2,8 мм. Думали, как сравнивать, честно. А через теории. Теоретическое сравнение. Ну, грубо говоря, рассчитали угол обзора, в чем сделали. Расчет. Получилось по горизонтали. 2,8-3 дюйма даст 84 градуса. 3 дюйма и 3,6 даст 71 градус. И 3,6-4 дюйма даст 56 градусов. Ну, что-то там близко, да? Вот. Вот. Это по расчету. Ну, а вот теперь вопрос, как это показать, да? Тоже был у нас вопрос, как сделать так, как показать, чтобы э, у нас... В чем отличаются эти углы? Придумали такую штуку, назвали это сравнение конвергенции. Мы наложили изображение одно на другое, чтобы было очевидно. И получилось очевидно. Центральный круг, центральная область, это четверть дюйма 3,6 мм. Это 56 градусов. Вот такая вот область. Да? Вот. Дальше 3,6 и 3 дюйма. И 3,6 и 2,8. Мм, Ой, 2,8 мм и 3 дюйма. Если бы я начал сегодняшний сессию вот с этого сравнения, вы бы мне сказали, а зачем вот эта камера вообще нужна? И ответ потому, что она дешевая, как бы, да, как мы ее воспринимаем. Вот вы действительно очень классную штуку сказали, что раньше были аналоговые камеры 3 дюйма, а сейчас идет переход на четверть дюйма на HD. Почему, да, идет переход? Во-первых, естественно, HD 4 дюйма он дешевый, вот, но мы, когда формируем линейку, мы формируем исходя из двух принципов. Это экономическая целесообразность и целеполагание. Так вот, вот эта камера, как мы с вами выяснили, дешевая, шикарно подходит на входы. Вот ее, вот ее назначение основное. Да? И, как бы, да, одно назначение там, где денег, ноль. Вот. Другое назначение там, где есть входы. То есть два момента. Вот. А давайте посмотрим теперь. Казалось бы, вот 2,8 очевидно сразу преимущество. А что у нас таблица, творится вот с этой таблицей? А вот это вот 2,8 миллиметра. Расстояние от таблицы примерно 5,5 метра. Соответственно, вы с 5 метров, с 5,5 метров, имея вот 5, это помещение в два раза меньше, чем вот это, да? 5,5 метров. Если вы не увидите, какое лицо, вы там вообще ничего не увидите. А если вы поставите одну обзорную камеру в помещении такую, да? У вас человек зайдет в дальнюю дверь. Человек подойдет куда-нибудь на заднем рядах, там что-нибудь возьмет там, со стула, телефон, куртку, не знаю, уйдет, и вы даже не увидите, что он с курткой в руках вышел. Но задачи же разные бывают. С я не спорю. Но здесь задача обзора даже практически не выполняется. При 2,8 идет серьезная потеря в разрешении. И это просто по однушкам Ровно кроме того, самое по двушкам, по четвертым. Да? Вот 3,6. Давайте смотреть. Здесь идут искажения по всем линиям. И первая линия, и вторая линия. Третья линия уже вообще неразличима. Да? 3 и уже, естественно, есть первая, есть вторая, есть третья. Даже чуть-чуть четвертая. А вот четверть дюйма. Ну как, о чём мы говорили, говорим, да? Более устюг, естественно, дает э -э лучше такой эффект оптического приближения. Ночная картинка. То же самое. Здесь распознаются 35 половиной Здесь практически... Пять уже распознается. Четыре с половиной, да? Здесь вот первый верхний, первый дек. Все. А, я... О чем... К чему я хотел вот это тестирование привести? Чтобы вы не гнались за миллиметрами. Давайте вот сюда вот посмотрим. Вы на каждом объекте должны решать, важно ли вам вот эти вот по 5 градусов, или важно вам существенная потеря детализации. На каждом конкретном объекте в зависимости от расстояния. Я не призываю, я не говорю, что одна лучше, одна другая, одна другая хуже. Я только к тому, чтобы огульно не было вот этого желания... Помещение 2 на 2, 3 на 3 размерами. Мы с вами Да, согласен. Два на два, 3 а на 3 маленькая. возможно. Но если маленькая, маленькая, нет, я не спорю, Кредия. Я не спорю. Я не спорю. Я говорю, ну, для каждого помещения да, есть своя, э, свои какие-то вещи. Вот, но э, опять же... Нужно смотреть 2.8 каким объективом. То, что сейчас, например, идет опять же того же самого хайвойча, да, это 2.8 на четверть дюйма. Вот. Ну, если сравнивать. У них такая, такая политика формирования линейки. Мы решили, что у нас какая ситуация? У нас, если самая дешевая камера, эконом-сегмент, то это четверть дюйма, 3.6. Да? А следующий сегмент, вот у нас есть, три, есть однушка 3 дюйма. Почему она существует? Потому что она получше там, по корпусу, посолиднее. У нее 3 дюйма. А 3 дюйма это не только угол. 3 дюйма это намного выше чувствительность. Намного выше, в разы. Вот. И у нее есть там объектив 3.6. Да, также у нас есть такая же однушка с объективом 2.8. То есть вот, тоже 3 дюйма и 2.8. То есть если вы хотите широкий угол, вы получаете там самый широкий угол. Потому что 3 дюйма и 2.8. Вот. Камера четверть дюйма и 2.8 не решит задачу 2 на 2 помещения. Она даст вам те же самые 70 градусов. ну не решит. Поэтому вот, вот этот вот вопрос, да? Какой объектив, какой сенсор? Всегда должна быть комбинация. По поводу рыбьего глаза. Я хочу вернуться вот к этой картинке. И вас немножко предупредить. Во-первых, рыбий глаз, у него существуют две основные, два позиционирования, куда его устанавливать. Первое. Очень любят его показывать при установке наверху. Помните одну штуку? Установка наверху – это контроль активности. Ничего общего с обзором, ничего общего с распознаванием, ну, как бы это, да, это детекция. Это контроль активности. У вас вид сверху, почти все объекты видите сверху. Второе. В таких помещениях, как вот это, есть такая штука, есть такой момент, можно действительно поставить рыбий глаз на стену.